Вот если вы сейчас откроете электронную энциклопедию на статье «Таджикистан» и прочитаете, то всю жизнь будете уверены, что здесь чистые субтропики. Посмотрите на меня. Весна, ребята. Канун Навруза, а я на лыжах посреди Таджикистана. Да, на каждой из этих гор можно встретить сразу все сезоны. И бегать по нетоптанному снегу хоть круглый год. Хотя я бегать не буду. Есть более быстрый способ с горочки спуститься. Собственно, каждый раз как первый. Как его... Просто что хотел сказать. В чем еще прелесть Таджикистана, друзья? Вот когда угодно приезжаешь и получаешь подарок сразу 4 времени года. Так что если вы думали, что <свистит> хруст снега <свистит> здесь никто не слышал, то ошибались. Знаешь что? Давай-ка лучше пешком от греха подальше нам здоровье важнее еще песню петь поэтому пойдем пешком подумаешь два километра вниз ничего, погода хорошая солнечная вкусно Снег блестящий, воздух горный, склон великолепный. На улице такая сможет прокатиться. поищность а в экстремальный, так что эх! Сын есть ребята, давайте. И вот что-то было неожиданно в конце, вот этот вот тормоз Ребята, но есть точно один плюс в том, что я летел с закрытым ртом Я его не простудил, и будет чем петь